Если говорить о сверхъестественном, я еще раз говорю, оно либо не существует, либо уже становится естественным, потому что сверхъестественное это получается неприродное, то есть не подчиняющееся законам физики, допустим. Соответственно, если оно им не подчиняется, то оно не может существовать в нашем мире. И, а если оно уже подчиняется хоть каким-то законам, пусть еще пока не открытым, не доказанным, то это уже не сверхъестественная, а вполне себе естественная вещь. Вот. А если говорить о Боге, то для меня доказательством существования Бога будет тот факт, если его смогут вписать в научную картину мира. То есть сейчас его как-то то ли противопоставляют, то ли Бог дополняет научную картину мира. А... Но когда его смогут доказать реальными научными методами также как доказаны все существующие скажем так законы тогда будет смысл верить в бога если факт его существования если его существование будет описано и будет доказана необходимость существования бога что например если говорят религиозные люди что бог создал вселенную то пусть они тогда докажут нам что вселенная не могла организоваться без влияния какого-то сверхсущества или если они говорят что он сейчас управляет нашим миром то пусть они найдут доказательства того что я не знаю там стихи бедствие это все дело как там говорили про потоп на, ну вот как затопление на Дальнем Востоке, что, дескать, это Бог наказал. Вот пусть они докажут. Сейчас даже климатологи не могут строить там более или менее точные модели того, как развивается климат, а какие-то странные, непонятные люди, которые не имеют отношения к науке, они пытаются вот впихать своего Бога только потому, что климат это вещь сложно объяснимая и сложно прогнозируемая. Нужно определиться с тем, что такое Бог, если говорить о Боге. Например, если это Я могу считать, что электричество для меня это Бог, потому что я его не вижу, но он есть, он меня окружает повсюду, он действует, он влияет на мою жизнь. И при этом так как я ни черта не понимаю, в электротехнике для меня это необъяснимое вполне себе явление. И как любят говорить религиозные люди, еще древние мудрецы считали, что громы молнии это проявление воли богов.